Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и, ты звезда. и мы такие дождались нашего волшебного Сережку Эй, встречайте, друзья! Подарю тебе такую сказку, где живут без лишней суеты, где в любое время все прекрасно, И, конечно, вместе я и ты, здесь волна под солнышком сияет, красотою озаряя все, дети взрослые вовсю играют. Сотворяют жизни колесо Колесика Бесконечное колесика И вибрации От пяточек до носика От носика Снова чудное колесика Вознесение Радостью в любовь. Я дарю тебе такую сказку, Где всегда распущены цветы, Где сияет солнышко прекрасно, И полны все люди доброты. Здесь волшебники и чудотворцы Пустоту залили чистотой, и теперь в душе сияет праздник, Ощущаем новую любовь. Любовь колесика. Бесконечное колесика. И вибрации от пяточек до носика. От носика. Снова чудное колесико, Вознесенье радостью в любовь. Колесика, бесконечные колесика. Вибрации от пяточек до носика От носика снова чудное колесико Вознесение радостью в любовь под не настеми. Давно давно сделали, ну, очень кстати. Текст мой, музыка моя. Когда дописалась песня для Жанны Гузаровой, немножко там по-другому она... Там... Колесика, бесконечная колесика! Но она слушала, слушала, так и не спела, что-то не, не, не дошло и что-то. Спасибо, Спасибо Сережа, да, за волшебное от вас. чтобы дальше жили, жили, продолжали, чтобы вы тоже могли жить. Да, ты починишь приезжай, это запрос совсем про нас. Стыдно должно быть, товарищ. Волшебники нынче в нищете. На наколдуй, на полдунь, Сережка, Я сейчас закручу, пойдет волна. Спасибо, все, да, все благодарю. попадем под волшебную волну. Спасибо, Сережка, огромное я